приветствую всех и мы продолжаем создавать проект 2d ну, 2.5d side scroller и сегодня мы сделаем приземление когда наш персонаж приземляется он будет делать кувырок то есть в данном случае у нас есть смена анимации на падение и если падение будет с довольно таки большой высоты то тогда у нас будет проигрываться кувырок для этого нам понадобится а, импортировать анимацию кувырка, которую я взял из Advanced Locomotion версия 4. Там в анимациях вы также можете найти а, в папке Action а, есть кувырок. А, так, давайте я его найду. N Land Roll F, то есть forward, скелет у нас один, и мы делаем импорт. Получаем вот такую анимацию, также мы можем включить Root Motion этой анимации и сразу remove all, удаляем все кривые, после чего нам понадобится сделать create и здесь create а не монтаж. то есть мы будем делать монтажом наш кувырок принципе мы здесь можем ничего не менять и я сразу создам папку для монтажей для того чтобы мы не путались и также мы сюда поместим анимацию которая относится к монтажу так после этого нам нужно перейти уже непосредственно в blueprint персонажа blueprint принте персонажа мы достаем character Moment, и также нам понадобится event on landed то есть event по приземлению у нас есть несколько вариантов как мы можем определить насколько высоко падает наш персонаж есть вариант пускать line trace вниз проверять дистанцию до объекта либо же мы можем просто вычислить скорость которая увеличивается при падении он uh, также у нас есть хит uh, результат где мы можем вывести какие-то uh, переменные uh, но это мы не будем делать мы возьмем uh, get velocity переменную делаем split struct pin И здесь нам нужно сделать абсолют. И мы будем по оси z, то есть это вверх-вниз, определять, насколько быстро падает наш персонаж. И также мы сделаем in range float. Здесь нам нужно выставить минимальную скорость и максимальную скорость к примеру минимальную мы можем поставить ну давайте 500 ну максимальную нужно поставить побольше давайте 2500 поставим если кто-то не видел урок который есть на канале мы там также реализуем приземление при котором персонаж падает и также получает урон дальше мы делаем бранч и если наша скорость совпадет э, с э, значением от минимума до максимума э, то тогда мы проиграем плей монтаж плей они монтаж выберем наш land roll монтаж и собственно все да следующее что нам нужно сделать это открыть анимационный bluprint анем граф и здесь нам нужно указать слот для монтажа давайте пропишем дефолт слот и здесь в одном слот-менеджере мы сделаем ADD-слот и назовем его fullbody. Также мы выставим в самом слоте то, что мы создали, fullbody. Это нужно для того, чтобы мы могли проигрывать монтажи в разных частях нашего анимационного блупринта. То есть, если у нас будет логика на разделение по костям для смешивания, к примеру, когда персонаж держит оружие и передвигается, то нам нужно будет уже использовать монтажи на верхней части тела, поэтому мы уже не можем использовать Full Body. Поскольку тогда у нас будут проигрываться монтажи полностью на всем теле. И следующее, что нам нужно, это указать в монтаже, чтобы он проигрывался конкретно на слоте Full Body. Сохраняем. Сохраняем все. И давайте проверим. Так, ну у нас персонаж теперь а, при любом прыжке, да, проигрывает монтаж. Даже если он вы, упадет с большой высоты, тогда он не проигрывает монтаж. Давайте сделаем тогда. Либо увеличим число. И также мы все-таки давайте сделаем отладкой. Для того, чтобы определить оптимальные значения, мы это все скопируем, кроме inrange. Сделаем print string. Выставим duration 0. Вот цвет давайте какой-нибудь зеленый. И подключим. Для того, чтобы примерно понимать... Такое значение нам нужно выставить для того, чтобы у нас при приземлении проигрался уже монтаж, а не анимация приземления. К примеру, когда мы просто прыгаем, у нас приземление. Если мы спрыгиваем с высоты, то у нас скорость достигала 4000 э, на пике. Это довольно-таки много, поэтому мы можем даже in-range не ставить, а просто выставить. В случае, если у нас скорость будет больше 1000, э, к примеру, тысячи, то тогда мы проиграем монтаж. Давайте проверим. Мы просто прыгаем, у нас... До 1000 не доходит, у нас доходит э, больше 500, но до 600 не доходит. Э, если мы спрыгнем, то тогда у нас проиграется монтаж. Давайте поставим пониже, для того, чтобы уже определиться наверняка со скоростью прыжка. И поставим несколько платформ. Давайте первую платформу на такой высоте, а вторую платформу на такой примерно высоте. ну и третье будет то что осталось нажмем play давайте перепрыгнем с платформы на платформы, к примеру и он у нас уже делает а, перекат так давайте поставим где-то вот такую высоту для того чтобы убедиться что он не будет при абсолютно любой высоте да? с такой высоты он должен в принципе просто спрыгнуть и он у нас просто спрыгивает то есть 1000 это неплохой вариант но я думаю что у нас может появиться баг поскольку мы используем root motion то при прыжке, если мы развернемся Поскольку у нас персонаж, мы можем видеть да, Вот, к примеру, мы можем развернуться передом И если мы спрыгнем, я думаю, что он, соответственно, перекатится вперед Хотя, при учете того, что мы ограничиваем персонажу передвижение То, что мы рассматривали, по-моему, в первом уроке Давайте я найду у нас ограниченное передвижение по осям то наш персонаж просто не выходит за рамки той оси по какой он двигается то есть когда мы прыгаем если мы не сделаем эти настройки развернемся вот так то в нашем случае персонаж остается на своей позиции если вы не указывали те настройки, то персонаж просто покатится вперед, может выпасть с карты и тому подобное. Поэтому во избежание а, лучше сделать настройки из первого урока. На этом мы урок закончим. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии и всем пока.